господа приветствую в этом познавательном видео я поделюсь с вами разными интересными индикаторами которые указывают на потенциальное дно биткоина однозначно будет полезен вам данный контент поэтому уже сейчас прожмите лайки авансом и let's go первый индикатор называется mvr rv this score данная диаграмма по определенной математической формуле определяет когда биткоин чрезвычайно завышен и наоборот недооценен то есть в сравнении с его справедливой а, ценой как мы успели заметить, судя по красному графику, потенциально может быть еще ниже цена. Я часто использую данный индикатор в своей повседневной работе. Тоже возьмите во внимание. Погнали к следующему. Следующий индикатор я смотрю на TradingView. То есть устанавливаю полный логарифмический график битка за все время, за всю его историю и беру 200-недельную скользящую. Обратите внимание, что предыдущее дно и позапрошлое дно соприкасалось данной скользящей, поэтому, как мы видим, мы уже соприкоснулись, поэтому плюс-минус мы где-то возле дна. А, ну, конечно же, это не совсем, не совсем ее достаточно, поэтому дальше покажу еще следующие альтернативные точки для просмотра цены, то есть, допустим, которые помогут вам определить точечно дно рынка. Допустим, вот есть такой индикатор, как фишер, который помогает определить силу тренда рынка и сигнализирует об изменениях, наоборот, тренда. Допустим, сейчас он показывает, что цена потенциально может еще ниже сходить. То есть мы видим, что буквально кусочка здесь не хватает для того, чтобы сделать такой некий разворот. Поэтому 20 тысяч с текущей цена на момент записи видео, конечно же, это не предел, еще можем стоить ниже. Друзья, хочу вам порекомендовать анонимный P2P обменник своего друга, где вы можете обналичивать крупные суммы сразу на Сбер, либо же на карту Тиньков или на Киви. Сейчас использовать BestChange небезопасно, поскольку обмены проходят не анонимно. Теперь вам не нужно полить свой паспорт и проходить верификацию на сторонних обменниках. Через моего друга вы можете обменивать быстро, без рисков, и при этом выгодные курсы даже выгоднее, чем на BestChange. Ну, где-то в среднем на 2%. Менять можно такие стейблы, как USDT-TRC20, USDT-BIP20, USDC. Обмены можно осуществлять на любую сумму сразу напрямую на свои банковские карты, но желательно хотя бы там от 30 тысяч рублей, опять же, эквивалентно долларам, либо крипти. Обмен проходит в Телеграме в течение 5 минут в любое время суток. Поэтому ссылку на контакты я оставлю в описании к этому видео. Сам регулярно тоже, ребят, меняю, поэтому рекомендую, сохраните контакты. Однозначно вам пригодятся. Это не реклама, это моя личная рекомендация. Надежный человек, используйте для своей повседневной работы, чтобы обменивать быстро, безопасно свои деньги, обналичивать. Данный индикатор свидетельствует о том, что разворот рынка может быть где-то в марте-апреле в апреле 2023 года. То есть если прорисовать данную, данный график чуть ниже да, по логике. Поэтому тоже используйте данный индикатор, отслеживайте динамику, очень даже мне он нравится. А есть еще вот такой древний индикатор Радука, на который я тоже периодически посматриваю. Пока что он не сломан, хотя вероятность, что данный индикатор не оправдает себя, тоже есть. Но пока еще об этом рано судить. Отображает он по большей части этапы халвинга. Напомню, халвинг это у нас сокращение добычи биткоина. После которого, как правило, наступает бычий ралли. Посмотрим, понаблюдаем за ним. Конечно же, по крайней мере, такой тоже есть вариант сценария. Возьмем во внимание, будем тоже подсматривать на этот индикатор есть еще ребят, вот такой индикатор BIM называется его вы тоже можете себе внедрить в настройках trading view и отслеживать situation по битку данный индикатор помогает определить перспективные периоды цикла для покупки или же продажи битка и либо других криптовалют то есть обратите внимание что предыдущие циклы как раз были подсвечены этими э, зелеными линиями, которые свидетельствуют о том, что самое отличное время для того, чтобы набирать позиции. И как раз сейчас мы видим начало этих светящихся линий. Ну и, конечно же, индекс страха и жадности. Тоже все знают об этом индикаторе. Как бы он самый такой распространенный, популярный. По нему тоже можно ориентироваться в рынке. Он такой больше краткосрочный. Проанализировав данный график, тоже несложно понять, что сейчас э, возможно одна из хороших точек для покупки криптовалют. Тоже возьмите во внимание, сохраните свои какие-то сокладки. Также по 200 э, недельной скользящей вы можете анализировать предположительное дно биткоина. То есть, как я уже говорил, о таймфрейме его можно установить и отслеживать. По крайней мере, предыдущий бычий цикл, э, вернее предыдущее дно там в районе 3-4 тысяч долларов как раз соприкоснулось с данной скользящей. И поза э, позапредыдущее тоже соприкоснулась с данной линия. как мы видим что мы тоже коснулись сейчас данного сюжета поэтому вполне вероятно что где-то рядом дно хотя это не совсем точный индикатор сразу еще раз повторюсь но тем не менее тоже на него можно подсматривать следующий индикатор мне нравится называется cvdd каждый раз данная линия касалась предыдущих циклов поэтому если взять наш сегодняшний диапазон цен, то Касание в районе 15 тысяч было бы как раз таки идеалом для дна. Тоже возьмите на заметку, данный индикатор пригодится в любом случае вам. Ну и вместе с этим, если пропустить линию капитализации рынка и оставить данный индикатор CVDD, то мы видим, что биткоин в некотором таком определенном туннельчике идет прям идеально и уже практически нащупал дно. Практически, еще там может немного сходить вниз. Ну и давайте зафиналим наше видео такими индикаторами, как Realize Price by Address. Тоже интересная метрика, которая показывает потенциальное дно битка. Как мы видим, потенциал сходить еще к 14 тысячам долларов есть. Ребят, вот такие дела. В любом случае, я считаю, что сейчас цена у нас крутая уже для покупки. При этом есть большая вероятность, что мы еще сходим ниже. Поэтому покупайте частями, используйте эти индикаторы для отслеживания данных по битку. Однозначно вам пригодятся в своей повседневной работе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по заработку. Там тоже много информации. И желаю вам по традиции успешных инвестиций. Подписывайтесь на YouTube. До скорых встреч в новых видео. Всем пока.